Хочу внести немного критики к данному шоу. Несправедливое голосование за песню, так как оценивается только исполнение, а за исполнителя краснеет автор песни. В таком ключе уже заведомо можно манипулировать, кто скорее всего победит и за какую песню проголосуют зрители в зале. Манипуляция наглядная, например, в третьей части, где Успенская исполняет в жанре, который больше понравится для возрастной группы людей или на каком-нибудь застолье, а в зале много молодежи и вроде водку не пили. Внесение дополнительного этапа голосования именно за исполнение автором было бы более справедливым и полезно для автора, чтобы узнать каков его уровень по мнению людей. При этом нужно учитывать, когда берете готовую песню человека с опытом и без опыта.